Отлично. Вы видите сейчас меня на экране. Меня зовут Ольга Трошина. Я являюсь бизнес-тренером, экспертом в области автоматизации МЛМ-бизнеса, мастером стартапа. То есть я помогаю и линейному бизнесу запускать свой бизнес сети интернет с целью нахождения новых клиентов, увеличения количества клиентов и, конечно, увеличения продаж. Ну, одной из моих любимых тем является тема МЛМ. И поэтому те из вас, кто сегодня занят в этой индустрии, напишите, пожалуйста, МЛМ. Ну, с писательными знаками. Кто не занят в индустрии МЛМ, напишите а, какую-то другую информацию, где вы заняты, чтобы я могла знать. А я пока, пока вы пишете ответы, и чтобы не терять время, а, расскажу несколько слов буквально еще о себе. Потому что многие из вас слышат меня впервые. Я хотела, чтобы вы мне сегодня доверяли и той информации, которую я вам буду давать. Ну, первое, мой девиз, есть идея действий. То есть, если у вас есть идея, не сомневайтесь, начинайте тут же, принимайте решение, составляйте план. Иногда я действую импульсивно, даже не имея плана, мне приходит в голову, что я хочу действовать, и я начинаю что-то делать даже без плана. Это дает максимальный такой результат, как правило, потому что когда мы действуем на импульсе, то это и приносит стопроцентный вот результат, потому что мы в этот момент вкладываем всю свою энергию, и можно сказать, что в этот момент нам помогает даже Вселенная, какие-то потусторонние силы, препятствий нет, и мы готовы вот просто свернуть горы. Кто вот такое состояние, о котором я сейчас говорю, кому знакомо такое состояние, поставьте пятерочку с плюсом. Ну вот, вы видите на слайде, кто я такая. Я автор проекта «Уроки МЛМ в интернет». Если из вас еще кто-то не подписан на обновление этого блога и не читает его, обязательно заходите, потому что там очень много практической информации, начиная с холодных контактов, построения бизнеса, МЛМ офлайн и, конечно же, очень много «Мой конек» – это автоматизация бизнеса. То есть я являюсь бизнес-тренером и не только уже экспертом в области автоматизации МЛМ-бизнеса, но и, как уже сказали коллеги, именно в области и инфобизнеса, и много работаю сейчас по диджитал-стратегиям. Это разработка информационных стратегий по продвижению линейного бизнеса в сети интернет. И, к сожалению, многие предприниматели, которые создавали бизнес, может быть, год или два или пять лет назад они, ну, вот об этом не знают. И поэтому сейчас моя миссия нести вот эту информацию людям люди а Также я являюсь автором коучинговой программы для сетевиков, сетевик.сети.ру, которая включает в себя книгу, вот о ней будет информация чуть позже, которая включает сюда коучинговую программу, где мы работаем именно с автоматизацией бизнеса и несколько еще других различных программ.